Привет, мои разумные друзья! Сегодня у нас 27 июня 06 месяц 2022 года И моя спецоперация... Ой, ой что-то не то сказал И моя голодовка Samsung продолжается Ребята, сегодня 83-й Щука... Щука-щука 83-й день Голодовки Samsung Как сказал бы наш батька Лукашенко жесточайшая жесточайший голодовки Samsung С каждым днем все тяжелее и тяжелее Я конечно же буду хорохвориться улыбаться вам Но сейчас нам улице жара А в жару оказывается голодовку и слабость переносить намного тяжелее, чем вот в такую обычную погоду. Вот, поэтому сердечко я чувствую, про сердечко я уже в других видео рассказывал, так вот оно все больше, больше, а ручки все меньше, меньше, голова все меньше. Кто смотрел видео предыдущее, тот поймет, о чем я говорю. Вот, значит, продолжаем. Вопрос пишите в комментариях, викторина на протяжении это 20 наверное восьмое видео по счету будет пока не знаю потом увидите за все эти за все это время я был значит вот в этой такой вот штучке да простой вопрос на засыпку почему именно в этой штуке да вот сейчас жара, я сижу потею, да, но это принципиально. Вот кто ответит, кому не знаю, что будет. Потом посмотрим. Победитель викториды, да? Значит, сразу траур по Samsung. Нечего больше носить. Есть только один правильный ответ. Почему именно вот в этой штуке? во время голодовки сам сумок. Значит, сегодня понедельник, 83 дня голодовки. Тяжело, ребята, поэтому буду кушать. Кушаю его, вы знаете, что кто смотрел предыдущее видео. Вот. Иначе горло тяжело говорить, пересыхает и так далее. Сейчас... Какая-то соседская редиска. <смех> щука такая. Ух ты, щука. Кто не знает, щука, запомните, щука и сало. Это любимые рыбы белоруса. Вот так. Поэтому, когда я буду говорить щука, как-то про рыбу. Я вспоминаю. хищная. В болотах водится. На а то приедете, выловите. Не-не, там не ловится. где вы могли подумать. Нам сами мало. <клес> а, так вот, кто-то жарит котлеты. Говяжие. <клес> С добавлением сининки. Ты так вкусно, ребята. В смысле, роват такой вкусный. Что прям слюни текут. Ух, прям это. Но самое интересное, как я говорил, что при, когда... Желудок выключается. Ну, смотрите предыдущий видео. Приношу свои извинения. Как я уже и говорил, я снимаю свою голодовку Samsung. Принципиально набракованный смартфон Samsung. И поэтому у меня получается бракованное видео. Шутка, видео вот такие. В общем, произошел сбой, поэтому пришлось все тут перезагрузиться. И продолжаем снимать. Фраза, на которой я закончил, я ее не буду продолжать. Смотрите предыдущее видео, все поймете. Но я скажу, этот эффект, он как бы все больше и больше увеличивается. То есть он становится более такой серьезный, более сильный по поводу желудка. Кстати, вот, о кладе знания. Что-то много я вот информации да, наверное, из этого народа не смотрит. Ну, здесь про голодовку, кому интересно, значит, будут смотреть это видео, вот, про мою голодовку, вот, вот, говорят, язык, зеркало желудка, да, так я вам скажу, вот смотрите, а. видно, нет, желтый налет, вот, не знаю, кто там, медики, расскажите, желтый налет, он почти всегда присутствует, я его соскребаю, ну, но... ладно, поехали. Сегодня у нас очень интересная тема. Значит, я, значит, чтобы пробить бюрократию компании Samsung, значит, пришлось, как вы знаете, меня заблокировали в предыдущих видео, я рассказывал, и я не мог написать компании Samsung. Вы не представляете, я писал в посольство Кореи. Только что в Северной Корее писал. Значит... <сосn't> значит написал на фейсбуке там есть сайт э, своя страница samsung вконтакте есть страница samsung а, значит э, саму компанию официальный сайт samsung куда ты еще писал сейчас вот все-таки тормозишь когда вот тяжело в мозгах вот эти шестерни они тяжелее Прокручивается как-то все. Ладно, если вспомню, потом еще скажу. Очень много куда писал. А, вот. И, значит, э, Тиму Куку писал в <смех> Он меня такой редиска Меня э, иностранный агент под названием Яндекс заблокировал мою почтовую почту. Мою. И я только сегодня, в понедельник, смог получить доступ к своей почте. Якобы я спамер. Я всего лишь... Одно пись, второе письмо попытался отправить, то есть второе отправлял, одно не отправилось и меня заблокировали. И сейчас второй раз. Не связывайтесь с компанией Apple в этих науме. Ну ладно. Да ладно. В общем, видите ли, Тилку авторитета, а мы с вами простые люди, простые славяне, я не знаю, национальный признак нет, не имеет значения. Ну просто простые гуманоиды, ну они же считают же себя, ух, высшая раса, мы так себе тут, покупаем их не эти, гад же ты, <клес> на ней можно с высока на нас смотреть, не, ребята, нет, нет, нет, значит, смотрите, что произошло сегодня в понедельник, как только я подключился, смог получить доступ, ко мне пришли сообщить, сегодня будет много скринов, смотрите, паузу, читайте, Будет интересно, значит, название в превью, будет вот это фото превьюшечки такая Там смысл есть, сейчас вы все поймете, что к чему И нечего на меня обижаться, ребята, нечего на меня обижаться Не надо себя так вести, тогда все будет по красоте Вот превью будет прям, ну, ну, ну да так, извините Ну, надо вещи своими именами называть Как там сказал классик, вся сила в правде, да? И подтвердил второй классик Батька Лукашенко. силов правды Поэтому сила правды Значит, поехали. Значит, есть позитив. Мне <смех> <смех> компания Samsung. В <Фейсбуке. смех> На мою аватарку прислала сообщение. Вы топовый. У нас этот пользователь, на тебе вам бриллиант. Теперь у меня есть бриллиант. Во не. не в лбу нету. Знаете, у меня теперь бриллиант возле фотографии на фейсбуке и когда я пишу я теперь то вот это круто и... <пос efficient inhale> <с SEÑ im систему> далее далее это не все новости samsung наконец-то меня разблокировал на своем сайте и я все-таки смог сегодня в понедельник 27 июня отправить ВТОРОЕ! Вот за этот период только ВТОРОЕ! А все остальное – ошибка, ошибка, ошибка, ошибка. Вот, вы ну, видите, наверное, из посольства или откуда там, или Тим Кук все-таки сказал, слушай, президент компании Samsung, не вы, не выёживайся, ну, человек тебе пишет, ты хотя бы просто включишь, чтобы он там не говорил, что его блокируют все, а можешь и ты подумаешь, одним э, там Ивановым больше на Земле, одним меньше. Там. На, на нас это, на наши миллиарды это не повлияет. Не, ребята, все. После 24 февраля все поменяет 22 -го года. Все меняется, и мы все меняем. Не зря же во власть иду. Раньше ходил, и сейчас пойду. На другом канале, не все сразу. Вот, я написал, и мне как в прошлое первое письмо прислали. Спасибо, мы услышали. Ждите ответа. Ну робот сидит там дядька робот такой. Так что этому написать его новому? Кнопка один и пошел ответ. Ладно, роботу Samsung привет. <клево> но знаете мне больше кто удивил? Да, больше всего. Ну как бы все удивили. Ну удивил это. Кстати, Тим Кук, вот смотрите, у меня, помните, я в предыдущем видео говорил, что там внизу такая закладочка висит И так манит тебя, знаете, как там это? Манит тебя, манит розовыми труселями, да, Михалыч? Вот, в общем, Тим Кук манит синими там труселями, ну это синей закладочкой По-моему, она так видит. я сейчас не вижу Ну, скрин вот здесь вы увидите Открываешь там мое предыдущее письмо, которое и я третий раз не рискнул его отправить повторно, но в черновиках. Есть, типа отправьте еще раз, ага, вот тебе, чтоб меня опять заблокировал иностранный агент под названием Яндекс. Тим Кук, давай, до свидания со своими синими труселями, мани кого-нибудь другого. Байдена там... Или Навального там какого-то. Ну, сами разберетесь там в своих делах семейных. Значит, поехали дальше. Я так и написал зло. Тимкук зло. Нет, ну, ребята, ну отправил там. Зачем блокировать? Яндекс. Ох, дождешься ты. Ой, че пахнет керосином? Это Путин еще с лукашеткой до тебя не добрался. Ну я помогу, не переживай. Так, поехали дальше. Так, так, так, так, так. А, так кто меня удивил? МТС меня удивил. Я его в прошлом видео. Смотрите, предыдущем видео похвалил, что, мол, вот, отправил фу, там, форма на сайте. Форма официальное обращение по законодательству Есть в Беларуси. Ребят, у нас порядок. Вот если в Беларуси, в Беларуси вот. Хотя бы часть законов, которые придумали белорусы вместе с батькой Лукашенко, но их надо дорабатывать, поэтому я иду во власть. Вот. Больше разума нам нужно во власти. То в России будет самой крутой державой. А наше Отечество, Россия, Украина, Беларусь. Мы наконец-то прекратим эти войны и просто грабеж этих капиталистов. Простого народа. А все к этому идет. Уже назад дороги нет. Все. Так, значит, форма есть на, на, на сайте МТС, я ее заполнил. Все. Значит, по белорусскому законодательству они мне должны дать 15-дневный срок дневный, не рабочие дня, а 15 дней. То есть выходные тоже сюда попадает Они мне должны дать ответ. И этот ответ должен быть. Так, по существу заданных вопросов. Что делает компания? Сам, э, не суть, <laughs> Что делает компания NTS? Они мне с, сначала ваше э, обращение принято. Все. Э, я их попросил, что ситуация вот скрин здесь здесь увидите, чтобы максимально быстро ответили, а э, просто, значит, э, ну, значит, чтобы они ответили на мою просьбу. Так как у меня голодовка, я не знаю, сколько я протяну сейчас, жара вообще жесть, жесть. Таблеток не принимаются. Ну, в общем, смотрите предыдущее видео. <coughs> no. Они мне присылают тут же, ну, после того, как типа мы приняли, присылают, подтвердите номер своего телефона на почту. Ребята из НТС. Я вам указал свои персональные данные. Какой, какой бульбы жареной я вам должен еще подтверждать свой мобильный телефон. Я сейчас не хочу лезть, просто даже может быть вот это где телефон, указано там галочка, это может даже не активно, не обязательно этот номер. Вы торгуете продукцией компании Samsung не только для своих абонентов. Любой может прийти в сервис в магазин Samsung или через сайт в магазин Samsung в магазин МТС или через сайт зайти на торговую площадку Мтс и там заказать, не будучи клиентом компании МТС, любой продукт Samsung ему либо доставят, либо он может прямо в магазине купить за наличные деньги. Взять его и уйти оттуда. Никакого номера. Я не обязан вам подтверждать. Что? Вы обязаны мне просто дать ответ. Я лишь попросил. То, что я попросил, я чуть попозже скажу. Ох. Разволновался. Вот. А, значит, тяжело, говорит. Тяжело, ребята. С каждым днем тяжелее. А, значит, следующее письмо. Меня ж не было столько. Я еще раз объясняю. Я был заблокирован. Мой почтовый ящик был заблокирован Яндексом, поэтому я физически не мог туда войти, не потому что я. Значит, потом приходит там их штуки 4. Мы ждем ответа по подтверждению мобильного вашего телефона, что это вы владелец. Номера. Номера. Хорошо. Меня нету. Дальше. В связи с тем, что. Ну, вот вы можете прочитать. Кратко. И в связи с тем, что вы нам не выполнили там наше. Мы не дадим вам ответ. Вы обалдели, там что ли? Как вы мне не можете дать ответ по существу моего обращения? Вы в курсе, что через 15 дней, если вы не отдадите? А я принципиально пойду до конца. Я подам жалобу в Комитет государственной безопасности. Шутка. КГБ шутка. Ребята, работайте. Это не вам. Не отвлекайтесь. У вас и так работает В Комитет государственного контроля. И по законодательству вам будет выписан, наложен штраф. Понимаете? 15 дней у вас есть. Но я думаю, что ваши юристы не дураки. какую нибудь отписку, как всегда, напишут. Я не обязан подтверждать. Я все данные указал. Вы должны по тому адресу, где я, прислать ответ. Я попросил на электронную почту прислать ответ, чтобы не загрязнять природу, потому что это письмо нужно купить. Срезать дерево, чернила, сделать одно письмо. Знаете, с какой след экологического катастрофа оставляет? Очень сильно. Нам нужно в этом разбираться. Мы развели какую-то ересь, погрязли в этом дерьме, и потом удивляем. Поэтому я просто попросил, дайте, так можно делать, в электронном виде, дайте мне, пожалуйста, ответ. Вот. И мне вот такую шляпу, шляпу прислали. Это вообще некомпетентность Я не обращался Алё, здравствуйте, помогите У меня слотик не открывается В смартфоне Samsung Возьмите от отвертку и отковыряйте сбоку Нет, мне это не надо Я написал конкретику И попросил дать Можете Я вот сразу вот НТС будет смотреть Там кто-то из представителей Некривляние, ребята не Некривляние Шарка, окно закрыто, чтобы шума не было, чтобы звук был качественный. Ну и сама маечка не, не по сезону, да? Но она по теме видео. По теме голодовки. Значит, продолжаем. Мне просто дайте на мою, ответ, на мою письмо ответ. Можете вы мою просьбу выполнить? Да или нет? Если нет. Если нет, то тогда, если есть такая возможность, укажите, по какой причине. Вы можете написать, мы не хотим это делать. О чем, что было в письме, я расскажу позже. Значит, вот я считаю, что это по отношению к клиентам, вот на, на превью там НТС куча дерьма, да? Ну вот это куча дерьма, НТС, извините. Ну вот извините, блин. Блин, это не ругается. Это вкусно, кстати, хорошо, блин, опеку. Ух, особенно за время голодовки отточил. Раньше не. Голодовка сила. Блины там. Ой, девчонки. Ох, я пасу гости. Ох, это это Ладно, поехали дальше. Значит, дальше, дальше. Видели на аватарке? Аватарки, аватарки. Ребята, извините, торможу. Причина понятно. На превьюшке, на фото значит компания один я изобразил Адольфа Гитлера да? значит сразу скажу, вот когда была компания Волком турецкая, ну принадлежала Турцию в Беларуси, у меня проблем вообще не было они делали свое дело, я делал свое дело мы зарабатывали друг на друге они на мне, я на них все нормально было но как только один появилось а кто не в курсе, Австрия выкупила, австрийцы выкупили у турков, там компания, там история, там, ну это не моих дел. Не моих дел вопрос, вопрос не моих дел.